12 декабря. По результатам всероссийской проверки знаний в регионах будут сформулированы рекомендации по внесению изменений в учебные программы по этнографии. Диана Шилова, Ильнар Доблетяров, Универньюз.